Вас приветствует интернет-магазин Керамис. В нашем новом обзоре мы познакомим вас с сантехникой итальянской фирмы Чиело, а именно умывальником Чиело Смайл, сифоном и издонным клапаном Чиело Click Clack. Сегодня компания Керамика Чиело выпускает широкий модельный ряд умывальников, ванн, унитазов, душевых поддонов, биде и гидромассажных ван, объединенных в несколько разнообразных по стилю очень оригинальных и узнаваемых коллекций. Немалой популярностью пользуется элегантная коллекция умывальников Chielo Smile. Он выполнен в классической прямоугольной форме. Длина и ширина сторон 60 и 46 см соответственно. Высота 13 см. Раковина имеет одну чашу также прямоугольной формы. изготовленная из качественной керамики и приятно на ощупь. Устанавливается умывальник на столешницу. Производитель предоставляет на раковину гарантию сроком 3 года. Данный умывальник – идеальный пример сочетания эстетики и функциональности. Он обладает тонкой чувственной привлекательностью, которая происходит от гармоничного союза простых элементов и чистых геометрических линий. Заметно, что дизайнеры компании при создании коллекции Smile потрудились на славу. Раковина Smile прекрасно впишется во все современные интерьеры и даже сама может выступать тем стилистическим флагманом, который будет формировать внутреннюю атмосферу помещения. Несомненно, любой умывальник нуждается в таком аксессуаре, как донный клапан. Для данной модели отлично подойдет универсальный донный клапан Chielo с артикульным номером pil 01 nmfn Клапан изготовлен из качественной латуни, подходит для раковин с переливом и без него и для всех видов биде. Он позволяет набирать в умывальник необходимое количество воды и сливать ее, когда она не нужна. А благодаря наличию современной функции клик-клак, это можно сделать простым нажатием кнопки на нем. В комплекте с донным клапаном поставляются крепления, необходимые для монтажа. На клапан предоставляется гарантия сроком 1 год. При установке новой раковины не обойтись без надежного сифона. К нашему умывальнику отлично подойдет сифон от бренда Chiillo с артикульным номером SIFN. Он имеет бутылочную форму, выполнен в стильном черно-матовом цвете. Основание изготовлено из качественной латуни. Сифон также оснащен гидрозатвором, имеет один отвод. Итальянская сантехника Chiillo – безукоризненное сочетание инновационных технологий, элегантного дизайна и первоклассного качества. Благодаря необычному симбиозу современных материалов и роскошного дизайнерского исполнения, она станет прекрасным дополнением для любой ванной комнаты или кухни. Заходите на наш сайт и покупайте только качественную и проверенную сантехнику Чиело. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.